Приветик, Франкстан. Приветик, единорожка. Очень рада тебя видеть. Тебе мороженку? Конечно же, с удовольствием. Слушай, я слышала, что девочки скоро уже возвращаются с Америки. Да, они уже нашли эти новых куколок в четвертой серии в капсулах. Представляешь? Очень скоро они будут здесь. И, и все, я уже здесь работать не буду. А может быть, я с Я так рад, что вы наконец-то познакомились, ведь у вас столько общего! Ой, да, Сахарок, я слышала, что ты сделала, что ты всех куколок из второй серии преобразила! Я не теперь была Эмбитер! Ну да, но я не одна это делала, а со своей подругой! Как? Я думала, ты это делала с перчинкой! Нет, у перчинки были совсем другие обязанности! А, извините, девочки, я тут услышала ваш разговор, и у меня появилась просто грандиозная идея. Вот смотрите, единорожка делала очень классные цветочные Кукла, а Сокорок сделала нашу коллекцию Глэм -глитер. очень бомбезной. Девчонки, а не хотели бы вы объединить свои силы вместе? Это была бы просто бомбезная смерть. Ой, Пранк Стан, ну ты молодчинка, это Привет, друзья! Ну что ж, посмотрите, вот так подарки сегодня на наших девочек! А Панки порадовал, так порадовал! Очень классно! Мне уже не терпится открыть эту коробочку и посмотреть, какая же подружка все-таки будет помогать нашим девчонкам! Я просто обожаю Сильваниан Фэмилис! Здесь все так детализировано, очень классные штуки! Смотрите, вот что у нас находится внутри этой упаковочки! И это все можно поместить еще вот в такой бутик. Здесь одежда для наших куколок. Ну, здесь для зайчиков, барундучков, кошечек. Но у нас будет для куколок. Но пока это все нам нужно не для магазинчика, не для бутика, а для нашей студии, дизайнерской студии. Открываем. Вау, я вижу уже что-то золотое. И еще вот такой вот буклетик Вау, какая вешалка, как Мне очень нравится Где наше зеркальце Посмотрите, какие классные вешалки В форме бантика, просто бомбезные Наша зайка Может быть она у нас будет в дизайнерской студии на ресепшене. Посмотрим В общем, где-то мы местечко найдем Вау, какие классные, смотрите, просто бомба Мне очень нравятся такие вот вешалки-бантики Класс-класс-класс-класс-класс Я бы даже себе дома такие хотела, честное слово И, конечно же, вот оно, наше зеркальце Теперь мы с вами распакуем вот эту вешалку Вот так вот А, круто! Здесь у нас платьишко Ой, какое золотое, прикольное И голубенькое с бантиком белым Обязательно сейчас примерим нашим куколкам Ой, посмотрите, как миленько это все смотрится Просто класс Так, это просто бомба И второе Итак, вешалку мы нашу пока что освободили от платьев И мы ее будем преображать вот этими наклеечками Поехали Так, вот, аккуратненько. Чтобы все было красиво. Вот так вот. Все очень даже гламурненько получается. Еще одна. И осталась одна боковинка. Есть! Вот такая вот серединка у нашего бантика получилась. И назад мы отправим наши платьишки. Один, два, вот так. Ну что ж, это все мы открыли. Давайте еще откроем вот эту куколку. Посмотрим, что же за подружка Сахарка спряталась здесь внутри. И потом, после этого, примерим все платьица, те, что на вешалках, на наши куколки. Ну что ж, поехали. И вот наша подсказка. Вау, такая мне еще не попадалась, по крайней мере, в этой серии. Свет, камера, мотор. Куколка какая хорошенькая. Я надеюсь, здесь внутри будет очень хорошенькая куколка. Второй слой. Уп. Здесь у нас наклеечки. Ой, эта куколка у меня уже есть. Она очень красивенькая. И вот и наш первый сюрпризик. И... Вау, смотрите, какая классная бутылочка Я надеюсь, это та куколка, о которой я думаю Бутылочка полностью в полосочку И черная крышка, блестящая класс, класс, класс, класс, класс, Так, а следующий сюрпризик Нет, эта куколка здесь не нарисована Вот Нюн Кити тоже очень классная И следующий пакетик и здесь обувь. Вот какая классная. Офигеть. Смотрите, это такие вот ботиночки. С черной подошвой, черными бантиками, ажурными носочками. И сами ботиночки голубенькие, перламутровые. Очень-очень красивые, милые. И следующая ячейка. И тадам! Вот ее бомбезное платье все осыпано глиттером, очень красивое, оно такое голубенькое и с розовым поясочком, очень-очень нежное. Да, я думаю, что эта куколка нам очень подойдет в помощнике к дизайнерской студии. А, она просто глазная. И открываем. Кстати, мне очень нравится ее аксессуар, он просто-просто сногсшибательный. Та-дам! Огромный черный осыпанный глиттером бант! Весь-весь в глиттере! Все, давайте открывать куколку! И... Один, два, три, 4, 5. Ну, <смех> вот она! Вот эта красота! Да она просто дизайнер! Посмотрите на нее! Эти золотые волосы! А, здесь тоже глиттер! Смотрите! Эти бомбовские голубенькие глаза! Ой, она даже у нас в перчаточках! Давайте поскорее ее оденем! Потому что платье очень идет! И вот так вот! Обувь! Второй! И, конечно же, как без банта. Вау! Ага. Просто класс. Смотрите, какая она классная. Она просто снукшибательная. У нее глазки и платье одинаковые. <звы> ну что ж, вот она, наша третья красотка. А давайте наших девочек переоденем вот в эти платицы. Посмотрим, как они будут выглядеть. Да скажем так, платья им вообще не идут. Кроме того, они их даже полнят. Никому нет. Ну еще, в принципе, сахарку кое-как. Но у девчонки для себя платьишко сделают сами. Я думаю, они у них получится просто шикарное. Давайте переоденем их обратно. Ну что ж, друзья, Классные у нас дизайнеры, вот они, один, два, три. А вам нравится наша команда новых дизайнеров? Посмотрим, что же они создадут в ближайшее время. А сейчас не переключайтесь, потому что мы узнаем победителя на наших маленьких куколок декода. Вот они, маленькие красавицы. Давайте узнаем, кому же повезет. обязательно свяжись со мной по электронной почте она будет внизу в описании под этим видео жду ну что ж, друзья, как вам наша дизайнерская...